Здравствуйте, меня зовут Елена, в центре ПЭПИ занимается моя дочь Виктория. Мы занимаемся с сентября этого года, и сегодня проходил открытый урок. Я увидела очень хорошие результаты, что мой ребенок не теряется, разговаривает на английском, отвечает на вопросы. Занятие очень понравилось, результаты наши тоже. Очень радует. Спасибо. Я узнала от знакомых. Нам знакомые очень рекомендовали эти занятия, и мы ничуть не жалеем, что пошли заниматься.